Всем привет, на связи мистер офицер. Продолжаем играть в игрульку Orient the visps». И в прошлый раз, что мы с вами делали, давайте вспоминать. А сделали мы... Следующий мы доставили амулет к Волоку. Вот. И направились вот в это место. Ну, помимо этого мы еще прошли испытание времени. Супер-пупер быстро мы все это сделали. А, попытались там горликовую руду пособирать, но не вышло. В общем, мы теперь здесь, в подлунных норах. И давайте посмотрим, может быть у нас сейчас что-то да удастся выполнить. А, тут поставим дерево. Ой-ой-ой. Все, мы супер труп папки нагибаторы. Я себе сейчас чуть подкручу звук. Отхилюсь. И.. Mm. Блин, ну меня напрягает то, что у меня нет никаких новых умений, которые что-то могли сделать вот здесь, вот. Опа. А вот это интересно было. Мы как-то стали. Ой, ой, ой, ой, ой, ой. Ну-ка, может быть. Е, бейба, -бэ... стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой. стой. Ой, эй, прикольно, прикольно. Так, у меня сейчас обязательно должен стоять тройной прыжок. Есть. Сбор энергии. Вообще по барабану. Секретные. М -м -м. Ну ладно, пусть будет. Так. Все, я теперь. По полной программе. С энергией. Так, давайте, Слюпа, поговорим. Приветствую. Мне кажется, или здесь слишком уж трудно сориентироваться. Эти тоннели ведут в самых невообразимых направлениях. Интересно, почему? Может, корни устроены как-то по-особому? А может, дело в упадке? Ну да ладно. Главное, при составлении карт не заскучаешь. Не желаешь привести карту? Давайте купим. Благодарю. Давай посмотрим, что это за карта и посмотрим, что тут в подлонных норах-то у нас и есть. Ух ты ж, зеленые. Но локация на самом деле не такая большая. Это меня радует. Давайте попробуем ее сегодня и пройти. Раз мы сюда заглянули, раз у нас получилось сюда подлететь. А И смотрите, смотрите, смотрите То есть мы прыгали где-то вот Отсюда вниз И нам нарисовало пунктиром Что мы подлетаем примерно Чтобы забрать вот эту штуку Ключик, да? Давайте попробуем Попробуем теперь спрыгнуть Вот отсюда Ой-ой А че у меня так вылетел Так коряво? Эй Есть ключик, есть Так, теперь мне надо Отхилиться, пожалуй Есть О, -о, -о он вообще так нормально подлетает Ай-яй-яй Блин, да что ж ты Есть контакт Так, пробуем Ай, да шо ж ты... Ты серьезно не хочешь лететь выше? Эй, брат. Ты хорошенько подумал. Че, блин? Что происходит? Так, ладно, я тут вдуплился в дупло. И все, я лечу просто вверх Ооо, Ничего не надо было жать. Да, спасибо, я теперь буду знать Так, окей Успокойся, пожалуйста Так, есть дверки Оооо А там, смотрите, какая-то табличка Или что это Жесть а, -а, а, то есть мы эти дверки сможем открыть если соберем вот эти ключики Ух ты Давайте пробовать Тут у нас еще какая-то супер-пупер сила Ох, нифига, куда он отвернул Так, окей, давай стреляй сюда, пожалуйста, еще раз Нет, вот сюда прям стреляй, пожалуйста Ай, я так не могу, да? Давай еще раз попробуем Ай-яй-яй Да что ж такое-то? Эй, ты Вау, классно Мне понравилось Оп, оп, оп. Я читер. Так, может эта штука мне и нужна была? А может не нужна. Так, тем не менее, я куда-то что-то подбираю зачем-то для чего-то. Эй, успокойтесь, я хочу поближе сделать. М -м -м -м. Интересная хрень. Так, ну окей, типа мы сейчас давайте... Так, я понял, что тут Ничего не понятно Да, ты Опа, норка, норка, норка Это мы где? Это мы вообще вот здесь, да? Ёк, макарёк Что за нафиг? Тут еще ключ Тут ключ И внизу ключ Ммм Сверху, да, у нас куда-то путь ведет. О! Есть контакт внизу. Честно, я не знаю, куда нам надо прыгать. О, е-е-е-е. Yeah, yeah, yeah, yeah. Давайте толкаем, тянем. О, ну вот, вот, вот, вот Вот это классно, конечно Окей А теперь А теперь А теперь я взял ключик Круто Вот тут вот как-то надо-то это подпрыгнуть, да? Чтобы понять, куда эта гадость ведет А, ну это вот сюда ведет. Все, я понял. Эм... Ого. Что-то мы еще тут открываем. А, в смысле, ты закрываться будешь? Погоди-ка. А как мне туда попасть? Непонятно, да? Так, ладно. Мы где-то в непонятных местах двигаемся. Так, окей. Здесь мы забираем отражение. Вы получили новый Осколок Духов. С ним атаки в ближнем бою отражают снаряды. Снаряды. Ну, даже не знаю. Хорошая плюшка или плохая? Плюшка ли это вообще? А это зачем нам? А для чего ты здесь болтаешься? Болтушка. М -м -м. Mm, не понимаю Не понимаю Ладно, это мы забрали Теперь надо как-то сюда попасть И туда попасть И Пока что-то я не могу Докумекать Так, ладно, так тут мы типа можем. Да, не, нифига. Отлично. Хорошо, мы чисто вот так падаем Отлично Получается, надо как-то вот Во-во-во-во-во Все, я понял Спасибо Ай, да чтоб тебя Так, как нам вверх попасть? То есть нам нужно сначала вылететь Хорошо так Отлично, вылетели О-е-е-е Стоямба Блин, а как успеть тут быстро так? Ай, не то жму. Так, так, так, так, так. Отлично, я промахнулся. Блин, только этого мне не хватало. А. Все, здесь где-то мы падаем. <с... <с...> Спасибо. Блин, вот где-то. Да, все-таки смещаться надо а -а -а, как это быстро то сделать а ребята ребята Так, давай, давай, давай. Отлично, я все сделал, но тут уже все закрылось. А эта хрень, куда нас ведет. Эм. Вот и думай, как так прыгнуть. Чтобы хорошо так подлететь. Ай, не хватает, не хватает, чтобы долететь. Хорошо, а если мы... Тихо живем, живем, не подеваем, что произошло, но живем. У, интересно. Так, у нас есть возможность прыгнуть сюда, понять, что там есть что-то. А, ну да, я понял. Да. Ну неправильно будет, если мы типа там вылезем как-то. О. Оп, отмычитель это. О, о о о о о о о о Чернильные топи. Классно, классно. Мы ход прорубили себе. Так. Ну понятно, мы теперь. А, мы сейчас и сюда можем подлететь. Я все круто понял. Нифига себе, что происходит. Так ай, да почему меня не зацепило? Так, я обратно лечу и подлетаю. Отлично. Ух, ух, ух, аккуратно. Тут тоже дырки. Так, отлично. Я держусь. Тут есть некие камушки. Да уйди ты. Все, мы труп папки нагибатора. Ну и теперь мы можем посмотреть, что тут были за эти хрени -то. А, вот они что делали, да? То есть, типа, падаешь и падаешь. Ага, прикольно. Ну, тут аккуратно надо быть на минималках. На минималочках хпшных Ну чё, все, мы собрали все ключики Мы вообще молодцы и, и Я не думал, что тут все вот так вот работает и... Мы молодцы, короче У нас получилось То, что должно было Давно получиться Давай, плюй, плюй, плюй Я хочу вверх Так, я ж в тот верх хочу. Все, мы теперь тру от хиллеры. Открывайся дверка. И тут у нас, и тут у нас, и тут у нас. Оп. Странная плита. Вы нашли новый предмет для задания. Он весь покрыт странными знаками. Прямиком в ну, нора задания. Вы возвращаетесь Нажмите, чтобы посмотреть сведения задание. О-о-о. о о оу. Так вот, что ему нужно было притащить по ходу-то. А -а -а -а -а! Я уже и забыл, что он нам что-то говорил там. Окей, возвращайтесь к... Самый простой путь. Ну, здесь и прыгать потом. Давайте типа, по непростому пути пойдем. Возможно, это чему-то нас да научит. Так, тут типа мы должны сейчас подниматься вверх. Тихо-тихо-тихо-тихо, ты мне нужен, брат Или нет? Ну да, нужен Так Колокольчики, вот они дзынь дзинь Ну что, Ток, привет А, вот и ты что это у тебя плита? Ну-ка, это же ключ к каменному шифру. Жаль, что у меня раньше его не было. Погоди, нет, тут ведь все наоборот написано. Бесполезная штука. Эх. Тхе, и что ты нам дашь? Огромный сосуд с духовным светом. За духовный свет можно выменить у знакомых всевозможные предметы и улучшения. Прямиком норы побольше задания выполнены, возвращайтесь к току. Ну что ж, отлично, давай что-то нам скажешь. Зачем писать ключ к шифру на двери, да еще и наоборот, и запирать его за этой самой дверью? Эх. Ну да, да, да. Чернильные подлунные нор, почему-то у нас всего на 95% выполнены. Эм, это как? Это как Так. Вроде бы все собрали, но какой-то бред. Вам не кажется? Давайте попробуем вот эту штуку забрать. Может быть, у нас сейчас получится. А, сразу закрывая, да? Отлично, забрали. Но, в общем, мы поняли, что можно забрать. Все, только у нас пропало. <св einmal> а -а -а, меня просто убивают те плиты. Есть, есть, есть, есть, есть, я смог это сделать. Угомонитесь все. Вообще пофиг, что вы тут творите Что вы делаете Я просто красавчик Теперь мы можем Телепортнуться Так, а что у нас? Подождите Погодите Блин, горликова руда нужна Вот, может быть, это вот сейчас Шанс забрать ее оттуда Как считаете? Думаю, стоит еще раз это сделать. И, наверное, на этом мы будем заканчивать. А уже в следующий раз мы вернемся вот к этому месту и попробуем опять же там Горликову забрать. Попробую там подняться вверх. Поехали. Много разговариваем. Так, а тут у нас, а тут у нас, тут у нас. По красоте все тут у нас. А, там этот гадик сейчас будет. И я прошу тебя, не взрывайся. Вот когда он сюда будет идти, вот тогда нам и надо прям прыгать, прыгать, прыгать. А я ничего не могу сделать. Вот Да, успокойся ты, пожалуйста. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Ничего не происходит. Ничего. Как? Как? Как мне подняться вверх? Исните, там цепляться вообще не за что. Ай, да. Горликова руда. Я... Хочу тебя, но не могу тебя. Все. Колючки. Отхиливайся. Смотрите, получается, мы прыгаем. Значит, да? И все, мы бьемся колючки и бес всё бесполезно. Все бесполезно. Все очень и очень бесполезно. Так, а если этот крабик? Да, конечно, придет он ко мне. Давай. Оп. Все, бесполезно. очень и очень бесполезно блин как же это обидно досадно где-то есть еще усовершенствованный ипульс. импульс импульс хм. если мы каким-то макаром тут уберем и поставим вот этот импульс. А, у нас еще имп импульс этот можно улучшить, да? А, ну если его можно улучшить, тогда нам поможет наш друг. Где же он тут? Где-то здесь он был. В общем, мы телепортимся сюда. Сейчас мы найдем того друга, который сможет его улучшить. И... Может, что-то это нам додаст. Эх, дружище, я все жду, когда у меня супер-пупер все будет. <тас> Твилин. Давай осколки. <тас> так, я не вижу. Я не вижу то, что я хочу. Так, улучшение... Вот она. Совершенственный импульс. Импульс на сторону. Следующий уровень импульс. больше урона и отталкивает цель дальше. Давай, давай, давай, давай, давай. Э, не за что. Так, давай пробовать еще раз. Может быть, каким-то образом нам поможет наш импульс. Но я не уверен, конечно. А, и тут нам, наверное, придется поставить... Где у нас тут? Клинок, шип. Удар. Пламя, вспышка, туреля. Блин, вот... А, вот так, да? Поджигаем. Так. Отхилиться надо сначала. Раз, два, три. Пиндец. Здрасте. Пошел ты. Поплавай, пожалуй. Блин, вот... Что за... Да че зада? А давайте я не знаю там возрождение, Я тут типа во вместо место сбора энергии. Сейчас мы чуть-чуть прогуляемся. Все загрузилось тут. Подгрузилось. Так, тот дружок у нас тоже должен появиться. Но нет. Какой-то он это... Не хочущий появляться. Вау! Блин, что ж такое-то, а? Почему все вот так вот? Тут еще какие-то отражения. Так и в ближнем бою отражают снаряды. Я, конечно, и гею. Давайте как-то так сделаем И, наверное Типа переместимся Не знаю, что это даст там Это дало нам то, что никто не появился Прикольно Так, ну давайте тогда В топе прыгнем и потом обратно Попрыжковый я парень Попрыжковый Причем это все бесполезно вот, вот что мне больше всего-то не нравится Результата это не дает Так, ну что, пробуем Я не знаю, получится или нет Три Ое, oh, yeah, он воскрес. Ое oh, yeah, он начал воскрешаться. У нас прям он сам падает. Что за хрень? Так. Блин, я не понимаю. Так, тут каким-то макаром мы можем смотреть и что сделать. Ничего не можем. Я понял, что мы нифига не можем сделать. Это печально. Так. Блин. О! Офигеть. уу у, -у руда получена. Так, вот это классно. Вот это мне нравится. Все-таки это было ненапрасным. напрасным Отражение. Да, нафиг ты нужно. Нафиг ты нужно. Колючка. Вот это у нас, по-моему, что-то тут было такое вот. М -м -м. Вот это была штука. М -м -м, это можно убрать. Так, тут Побольше. Секреты мы сейчас вот так вот сделаем. И я знаю, что нужно сделать. Давайте вернемся к нашему Грому. Посмотрим, что там да как там у него творится, что происходит. Что он нам расскажет. Знаешь, дух мне уже было казалось, что все и вправду налаживается. Для кого-то Надежда покинула нее вместе с духами, а Клок не переставал верить. Он стольких спас. Я сделал все, чтобы его труды не пропали даром. Но сейчас мне очень одинок, и я буду по нему скучать. А будь у меня горликовая руда, я бы сделал эти поля предстанищем для всех. Итак, у нас есть возможность открыть... Вход в пещеру, которую мы как-то открыли, но потом сделали откат. Либо подкопить еще четыре штуки и сделать последний штрих Строительство. М -м -м -м. Я хочу пещеру. Отлично, прямо сейчас и начну. Все, нам входик сейчас пробьют. И в следующий раз мы начнем с этой пещерки. Теперь-то в пещере безопасно, и, по во всяком случае, у входа внутри надо быть начеку. Ну, мы ничего не сможем. Прости, прости. В следующий раз. Так, давайте падаем вниз. И, действительно, в следующий раз уже войдем в пещерку. Что ж, на этом все. С вами был Офис Ирк. Надеюсь, вам сегодня понравилось. Было круто, тепло, уютно. В общем, всем пока. И спасибо за внимание.